Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы идем в ветеринарную клинику Миг, и главный врач Алексей Валерьевич расскажет нам о том, что такое эпилепсия у собак. Кстати, между прочим, он является одним из лучших кардиологов-неврологов в нашей стране. Из этого видео вы узнаете, что такое эпилепсия у собак, какие основные признаки эпилепсии, что делать, если у собаки появились признаки эпилепсии и много-много другой полезной информации. Эпилепсия довольно часто встречающаяся заболевание у собак и может наблюдаться первые признак приступа эпилепсии в любом возрасте от полутора 2 месяцев до 14-15 лет. Это не значит, что обязательно это заболевание связано с какими-то генетическими нарушениями. Чаще всего это приобретенные заболевание и вызывается глубоким спадом сосудов головного мозга. Однако, ранняя эпилепсия чаще всего связана или с порогами внутриутробного развития, или действительно с нарушениями генетики. Но генуинная, генетически обусловленная эпилепсия это все-таки заболевание более статистическое, нежели клиническое, поскольку для того, чтобы подозревать врожденную генетически обусловленную эпилепсию, необходимо знать судьбу всех пометов от данной пары производителей. И если там встречаются регулярно встречаются ранние формы эпилепсии, вот тогда можно подозревать генуинную форму. В противном случае этот диагноз будет под большим-большим вопросом, чтобы об этом не писали специалисты из-за рубежа, в частности из Соединенных Штатов Америки. Они считают, что вообще любая форма эпилепсии это генемоинная или идиопатическая, что не есть правильно. Как диагностировать? Да очень просто. По наличию повторяющихся, ключевое слово, повторяющихся судорожных припадков. Если уже повторилось дважды такое состояние, значит уже диагноз ясен. И никакие дополнительные методы исследования не могут не подтвердить, не опровергнуть поставленный диагноз. Поэтому сдавать немыслимое количество анализов, проводить МРТ, электроэнцефалограмму, искать какие-то причины, ну, довольно-таки бессмысленное занятие. Тем более, что эпилепсия относится к категории неспецифических заболеваний. Неважно, что вызвало к появлению судорожные припадки, но лечатся они абсолютно одинаково. Как правило, назначают противосудорожные препараты и кое-какие дополнительные. Обычно я назначаю в дополнение сосудистые средства типа карентона и препараты, нормализующие артериальное давление поскольку при судорожных припадках они или провоцируются повышенным давлением, или при самом припадке давление может резко подскочить. Провоцировать судорожные приступы может все что угодно. фазы Луны, быстрая смена погоды, изменение атмосферного давления, например, или грозовой фронт, проходящий через город. Эмоциональное напряжение, причем неважно, что вызвало эмоциональное напряжение То ли половое возбуждение, то ли желание подраться То ли расстройство из-за того, что любимый хозяин оставил собаку в одиночестве То ли наоборот, любимый хозяин вернулся, собака испытывает безумную радость И все это может приводить к судорожным припадкам Есть формы эпилепсии, которые связаны с перееданием Собаку покормили Развивается феномен обкрадывания, то есть кровь оттекает от головного мозга к желудку, и если есть нарушение мозгового кровообращения, то это может приводить к судорожным припадкам. В зрелом и пожилом возрасте судорожные припадки часто провоцируются инсультными явлениями. Глубокий спад сосудов приводит к инсульту, который часто осложняется судорожными припадками. касается владельцев кошек, то они могут спать значительно более спокойны. У кошек это заболевание встречается ну, в 10-15 раз реже, чем у собак. Они немножко другие по регуляции мозгового кровообращения, поэтому эпилепсия для них не стоит страшна. Встречается реже. Хотя протекает абсолютно так же, как у собак. Теперь, как выглядят э, эти самые эпилептические припадки? Они также могут быть очень разнообразные по виду. Это могут быть действительно настоящие большие судорожные припадки э, с э, судорогами, с пеной, с непроизвольным мочеиспусканием и стулом, после которых собака часто бывает оглушенная в течение там, нескольких десятков минут, а то и полутора-двух часов. Никак не может прийти в себя. Это могут быть бессудорожные припадки, когда собака вдруг пускается с места в карьер, мечется по квартире или по площадке, натыкаясь на столбы, заборы, ограды, ничего не видя, никого не слыша. Даже если хозяин пытается привлечь ее внимание, собака обычно не реагирует. Могут быть и припадки вообще очень своеобразные, так называемые абсанцы – которые определяются как временное выпадение из активной деятельности, приостановка активной деятельности, текущей формы активности, и потеря координации движения, непродолжительная, кратковременные. Животное даже при этом может даже не упасть, остаться на ногах. Но судорог при этом нет. Но, как правило, падает голова, подгибаются передние лапки. Это состояние еще называют пассивный кивок то есть собака просто кивнула головой, вроде бы ничего. Ваш покорный слуга когда-то сделал сокрушительную ошибку. Привезли таксус с жалобой на какие-то проблемы в шее, то есть периодически собака роняла голову. Ну, был поставлен диагноз э, миозит воротниковой зоны, назначено лечение, которое не дало эффекта. А потом вашему покорному слуге прислали видео с записью. Таксочка роняет голову, утыкается буквально носом в пол, потом резко голову сдергивает и начинает метаться по квартире с вилянием хвостом, извинениями был переопределен диагноз, было назначено совершенно другое лечение, которое дало эффект. Вот, простите, поэтому это заболевание достаточно сложно в диагностике, поэтому взываю и взвываю к владельцам больных животных, не пытайтесь сами поставить этот диагноз. Лучше обратитесь к грамотному специалисту, хотя тут есть проблема. Грамотных невропатологов немного даже в Москве, не говоря уже о других городах и глубинке нашей необъятной родины. Да и в общем-то считается до сих пор, что эпилепсия это всегда большой судорожный припадок. Все остальные приступы почему-то к этой категории не относятся. Вот, наверное, все, что нужно знать обычному владельцу животных, если он подозревает у своей собаки эпилептические припадки.